Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео не видеоурок, не обзор какого-то проекта. Это видео записываю в первую очередь в основном для себя. Будет видеохроника прохождения тренинга Lead Manager 2.0 от Академии Лидогенерации. Да, я снова пошел учиться. Кто-то, конечно, может задаться вопросом, зачем? Неужели не хватает знаний, либо не хватает информации в свободном доступе? Перед того и другого более чем мотивы по которым все таки я пошел в академию лидогенерации они во всяком случае на данный момент мне кажется убедительными но лично для меня я считаю что необходимо постоянно совершенствоваться повышать свой уровень вот и конечно за знания Необходимо платить. Должен идти какой-то такой энергообмен на халяву. Мало чего хорошего можно получить. Вторая причина, как оказалось в последнее время, особенно последние четыре месяца, я работаю лит-менеджером. Для меня это было как бы, неожиданным открытием. То есть я занимаюсь комплексным продвижением двух проектов. Это языковой центр, полиглот, в котором работаю, и. Цыганское шоу «Черген». Мне это очень нравится. «Черген» даже вот продлили мне контракт, потому что комплексное продвижение проекта – это очень много работы и работы в разных направлениях. Вот, не хочется ничего придумывать, никаких велосипедов лишних. То есть Хочется получить какие-то готовые кейсы, пообщаться с людьми, которыми, которые уже давно занимаются лидегенерации Генерации, продвижением проектов и влиться, так сказать, в коллектив, пообщаться с интересными людьми. И третья причина, которая тоже достаточно важна для меня, я был, ну, мягко говоря, поражен, когда узнал, что Академия Лиги Генерации – это сертифицированная организация, от отдела образования я работаю сам в лицензированном центре и прекрасно понимаю, сколько времени и сил требуется для того, чтобы получить лицензию от отдела образования. То есть как ребята смогли это сделать, мне, например, очень интересно, потому что в родном городе Воронеж большое количество частных школ, детских центров не имеют лицензию на образование, то есть они работают просто как развивающие центры, потому что получить лицензию, поверьте, сложно. А Академия Лидогенерация где лицензию пробили? Вот я все-таки хочу посмотреть изнутри, как у них проходит процесс обучения. Естественно, что-то новенькое, интересное для себя получить и, естественно, делиться знаниями и методиками, которые я получу в этой академии с своими посетителями моих четверговых вебинаров. И почему именно лид-менеджер? Почему, например, я не пошел учиться чему-то конкретному, ну, например, там, контексту или там, таргетированной рекламе или еще чему-то? Дело в том, что сейчас очень много в интернете таких узкоспециализированных предложений. Например, там развить YouTube канал, создать сайт, там, раскрутить группу ВКонтакте. Понимаете, когда вы с такими предложениями идете к представителям ну, традиционного бизнеса, во-первых, многие вообще не понимают, что вы им предлагаете. Вот. И вообще-то людям, которые зарабатывают деньги, им не важно, как вы им будете привлекать клиента, но в большинстве случаев. То есть им главное, чтобы клиенты были, и клиенты были постоянно и за какие-то очень разумные вложения. Как раз лид и занимается вот таким вот комплексным мероприятием по подгону клиентов. То есть заказчик продолжает делать, что он умеет делать, разрабатывать свои товары и услуги, да? а мы, лидменеджеры подгоняем им именно клиент. Я считаю, что необходимость в этой специальности, она будет всегда потому что клиенты нужны всем. Но только поэтому и решил пройти, надеюсь, очень качественное обучение в Академии Лидогенерации. и увеличить, повысить свой профессиональный уровень. Конечно, я был бы не я, если бы не сказал о ложке меда. Ну, все-таки это видеохроника. Хочу делиться всеми своими ощущениями. Что не скажу, что не совсем понравилось, но, может быть, немножко напрягло. Первое. Вот на вебинарах, которые проводили академики ну, перед запуском тренинга Lead Manager 2.0, а он стартует завтра, завтра 7 ноября, и я надеюсь, уже получу доступ к кабинету. Вот, говорилось очень много, что берут на обучение не всех, берут адекватных, После проверок, там, чуть ли не тестовых заданий и так далее. Но пока ничего этого не было. Но получил ссылку на оплату, начал оплачивать, убедился, что у меня на карточке там, не хватает небольшого количества денег. Я даже отложил оплату, даже позвонил в техподдержку. Там, да, могу сказать, никто меня ни, ни к чему не принуждал и не убеждал. Просто сказали, какой из вариантов курса мне лучше выбрать, и все. Ну и... Обещали, что я могу там в течение двух дней спокойненько платить этот тренинг, что я и сделал. Что еще несколько зацепило, ну вообще-то для инфобизнеса это нормально, но здесь как бы немножко непонятно, для чего это было сделано. То есть был дедлайн, то есть говорили, что вот успейте, ребята, иначе цена на тренинг увеличится. Цена на тренинг не увеличилась, как была 20 900 рублей, так и осталось. Хотя вроде бы увеличение цены должно было произойти еще два дня назад. Но может быть, конечно, сейчас, вот после выходных, сегодня у нас понедельник, что-то изменилось на сайте, посмотрю. Но во всяком случае в субботу, когда я оплачивал, когда уже цена должна была быть совершенно другой, изменение цен на сайте. Вот такие небольшие нюансики, которые ну, меня пока немножко зацепили. Ну, Надеюсь, что это просто технические моменты, в дальнейшем все будет окейно и хорошо. Пожелаю сам себе удачного прохождения тренинга, чтобы с этим тренингом получилось не так, как с тренингом Сергея Грань. И, пользуясь возможностью, приглашаю всех к себе по четвергам на вебинар, который я проводил и провожу. Буду рассказывать еще больше интересной и практически полезной информации. Ссылка в описании видео и будет ссылочка, скорее всего, в самом ролике, можете получить писаться на мою рассылку она у меня ненавязчивая сразу получите какой-то полезный для себя подарок благодарю если кто смотрел тем кто досмотрел до конца вообще большое спасибо всем удачи до свидания